16 августа 1945 года. Впервые после четырех лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяет дружбу и силу народов Советского Союза. Молодо и нарядно выглядела в этот день площадь столицы. Физкультурная молодежь братских республик вышла на Красную площадь в своих национальных костюмах. Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства, из городов Прибалтики, с полей Украины и Белоруссии, из Знойного, Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии, Солнечной, Грузии и Армении. Тысячи москвичей направляются к своим местам на трибунах. Руководители партии и правительства направляются из Кремля на Красную площадь. Товарищ Сталин. Партии и правительства Советского Союза. Сюда же были приглашены генерал американской армии Дуайф Эйзенхауэр и посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман. Принимает парад председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме Союза СССР товарищ Романов, секретарь ВКСМ товарищ Михайлов и секретарь ВЦСПС товарищ Тарасов. Командует парадом генерал-лейтенант Синилов. Участники всесоюзного парада, сказал товарищ Романов. От лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, вы демонстрируете здесь свою боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу и единство народов Советского Союза, безграничную преданность Центральному комитету большевистской партии, Советскому правительству, нашему вождю, товарищу Сталину. открывает головная колонна представителей союзных республик ники российской федерации спортсмены украины физкультурники закавказских республик в их рядах прославленные альпинисты, гимнасты, чемпионы и рекордсмены Советского Союза.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 В самой Северной Республике делегаты Карелопинской ССР. Физкультурники Молдавии. Спортсмены Прибалтики. Делегаты Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Самое молодое спортивное общество ⁇ трудовые резервы. Ленинградской ордена Ленина и ордена Красного знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. В Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех профессий. Шли те, кто вооружал, кормил, одевал и снабжал всем необходимым Красную Армию. Спортивное общество «Крылья советов», молодежь советских авиационных заводов. В рядах общества Крылья Советов мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Григорий Навак и мировая рекордсменка в беге на средней дистанции Евдокия Васильева Физкультурники спортивного общества Зенит Оружейники бесперебойно снабжавшие Красную Армию пушками, автоматами, винтовками. Спортсмены общества «Медик». Спортивное общество «Металлург». Спортивное общество «Строитель». В рядах общества мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Косырев и один из лучших боксеров страны огурянков. Спортивное общество «Энергия» Спортивное общество «Большевик» Ордена Ленина, общество «Спартак». Высокую правительственную награду получила это общество за массовую физкультурную и спортивную работу. На Красную площадь вступили спортсмены самого популярного в стране Ордена Ленина, добровольного общества «Динамо». В этого общества 61 чемпион и рекордсмен Советского Союза. Божественный марш физкультурников замыкает колонна велосипедистов. Начались спортивно-гимнастические выступления. Красная площадь превратилась в пионерский лагерь. Зажегся традиционный пионерский костер. Сменяет спортсмены Эстонии. Латвийская делегация. спортсменов прибалтики завершила делегация литвы. Народный танец косари. В союзном физкультурном параде участвуют спортсмены самого молодого общества трудовые резервы. 3500 юных ремесленников заполнили красную площадь. Ученики ремесленных училищ отлично совмещают производственное обучение с физической подготовкой. Культурники Молдавской республики исполняют свой народный танец молдаванеска. площади прославленные мастера водного спорта, делегация физкультурников Карело-Финской республики. Народская делегация закончила народным танцем «Сапо». Загорело финской делегации, на площадь вышли физкультурники киргизии. и делегации. Физкультурников Таджикистана Московского энергетического института имени Молотова. культурники Казахстана. выступление спортсменов Узбекистана. Ленинградский государственный ордена Ленина и Ордена Красного Знамени Институт физической культуры имени Лесгафта. Орденом Ленина институт награжден за образцовую подготовку кадров советского спорта, орденом Красного Знамени за подготовку боевых резервов, за боевую деятельность в партизанских отрядах в годы Отечественной войны. Физкультурников Армении Грузии грузинской республики сменили физкультурники азербайджана На площади 1300 гимнастов, добровольных спортивных обществ, профсоюзов. Культурная делегация Белорусской Республики. культурники Украины. Активно гимнастические выступления совершают студенты Московского ордена Ленина Института физической культуры имени Сталина.